успокоились потом снова тревога успокоились снова тревога никогда не бывает беспричинной тревоги и точка. вы просто не умеете по-другому воспринимать планы на будущее я хочу чтобы это видео было для вас максимально полезным чтобы вы после того как это просмотрите могли применить в своей жизни Что же нужно делать, чтобы навсегда избавиться от тревоги? На связи Живниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. И в этом видео мы с вами говорим про тревогу и о том, как от нее избавиться самому навсегда и без таблеток. Сегодня мы разберем несколько важных для вас моментов. В чем причины появления тревоги? Почему тревога начинает возникать постоянно? Бывает ли тревога без причины? и простое ежедневное действие, которое избавит от тревоги навсегда. В конце этого видео я разберу конкретные примеры, как нужно применять эти действия, чтобы получить результат именно в ваших случаях. Поэтому досмотрите это видео до конца, а мы начинаем. В чем причины появления тревоги? Вы должны очень хорошо уяснить очень важный момент, и тогда для вас все станет предельно ясно. В первую очередь, что тревога – это ваша эмоция, не что иное, как ваша эмоциональная реакция на что-то. У нас эмоции сами по себе не возникают, то же самое и с тревогой. Она возникает всегда на что-то, и это может быть даже неосознанно вами. То есть вы воспринимаете какие-то ситуации в своей жизни, и в результате вашего восприятия у вас возникают какие-то эмоции на эти ситуации. Ваше восприятие – это некая интерпретация того, что произошло, ваши выводы, которые вы сделали, ваше мнение. И если вы восприняли какое-то событие в жизни как опасное, то оно вызывает эмоцию тревоги. Других причин, по которым возникает такая эмоция, нет. Потому что на основе когнитивно-поведенческой психотерапии мы видим, что в любой момент, когда у вас возникает тревога, всегда есть событие, на которое вы тревогой среагировали. А это значит, что ваша задача как раз научиться идентифицировать эти события. Всего есть пять событий, на которые вы сможете в любой момент среагировать. Событие – это объективная реальность. Это то, что по факту произошло еще до вашей какой-либо оценки. В любой момент времени вы можете среагировать в двух направлениях. Первое – это ваши планы на будущее. Как только вы что-то планируете, вы видите негативный сценарий и возникает страх. Второе направление – это когда что-то уже произошло. Например, вы что-то увидели, услышали, почувствовали, вспомнили. Как только что-то произошло, вы объясняете себе это одной пугающей причиной, и тоже возникает страх. Получается, что в любой момент, когда вы испытываете чувство тревоги, абсолютно любой момент, вы должны это для себя понять, всегда есть событие, на которое вы тревогой среагировали. Следующий вопрос, почему тревога начинает возникать постоянно? Мы с вами уже сказали, что тревога возникает вследствие вашего восприятия, и эти события, которые вы так воспринимаете и на которые так реагируете, они с какой-то периодичностью у вас в течение каждого дня возникают. К сожалению, большинство этих событий повторяющиеся, то есть те, на которые вы реагируете изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. И наша с вами задача понять, что чем больше этих событий в течение дня, то есть чем выше плотность этих тревожных ситуаций в течение каждого дня, тем выше ваша тревожность. Представьте, что вы проснулись с утра, все хорошо, в обед что-то встревожило, вы потревожились, потом снова все хорошо, потом вечером что-то встревожило. А бывает так, что вы проснулись уже с тревогой. Успокоились, потом снова тревога. Успокоились, снова тревога. Это значит, что количество тревожных событий в вашем течение дня, их больше, чем было раньше. И со временем общее количество таких тревожных ситуаций в вашей жизни возрастает. Это называется тревожными событиями. То есть количество тревожных событий в вашей жизни растет. Их частота появления в течение каждого дня возрастает, и поэтому вы начинаете испытывать тревогу постоянно, переключаясь с одного события на другое, но при этом вы все время находитесь в тревоге. Бывает ли тревога без причины? Мы должны с вами четко понимать, что никогда не бывает без причины, тревоги и точка, потому что это ваша эмоциональная реакция. Тревога не напрыгивает на вас, какой-либо момент вашей жизни тревога создается вами в результате вашего восприятия каких-то происходящих событий в вашей жизни то есть когда у вас что-то случилось только тогда это спровоцирует тревогу и провоцирует ее потому что вы так воспринимаете то что случилось на самом деле вы просто так реагируете на ситуации неопределенности и именно об этом мы сейчас с вами и будем говорить как правильно воспринимать ситуации неопределенности, и как убирать все эти тревоги в любой момент времени. Какое же простое ежедневное действие, которое избавит от тревоги навсегда? В большинстве случаев 70% ваших всех тревог связаны с восприятием планов на будущее. Поэтому мы будем сегодня говорить исключительно про планы на будущее – 70% – это очень большое количество тревожных ситуаций. Остальные 30% относятся к происходящим событиям, и с ними нужно работать отдельно, по совершенно другой технологии, более сложной, и той, которую сложно повторить вам будет без надлежащей помощи извне в виде специалиста. Но работа с планами на будущее – это гораздо проще, а дает такой же эффект. Поэтому сейчас вы научитесь Правильно разбирать свои планы на будущее, таким образом правильно разбирать все свои тревожные ситуации и таким образом сокращать их общее количество. Итак, в первую очередь вы должны понять, что в течение дня вы все время думаете о будущем. Будущее нам неведомо, и поэтому оно вас пугает. Дело в том, что как только вы думаете о будущем, вы тут же начинаете у себя в голове придумывать какой-то негативный сценарий. Как только вы его придумали, у вас есть ваша уверенность. И вы, грубо говоря, направляете всю свою уверенность в этот самый негативный сценарий. Чем больше вы верите, что в будущем будет этот негативный сценарий, тем большую тревогу вы в результате этого получаете. И это совершенно нормально. Так делают и остальные люди, так происходит со всеми остальными, кто думает точно так же, как и вы. То есть это не ваша какая-то ошибка мышления, это не ваша привычка, это не ваш какой-то характер, как многие могут вам сказать. Нет, вы просто не умеете по-другому воспринимать планы на будущее. И в этом видео мы с вами этому и должны научиться. Правильно воспринимать планы на будущее, чтобы когда снова вы о них подумаете, это больше не вызывало тревоги. Итак, какая же здесь у нас технология? Когда мы собираемся что-то думать, ну то есть мы что-то планируем, мы сначала должны сформулировать тот самый негативный сценарий, за который переживаем. Сформулировать мы его должны очень конкретно. Например, если мы возьмем ситуацию с бессонницей, например, человек пойдет спать и переживает, что у него будет бессонная ночь. Вот то, что не заснул совсем всю ночь, это и есть тот самый негативный сценарий, конкретно записанный. Мы его берем за основу. То есть мы сначала берем и качественно, четко, как, знаете, как режиссер фильма. Вы формулируете сценарий, который произойдет. Вот если вы говорите «я плохо посплю ночью», то для меня это непонятно. А если я не смогу заснуть до самого утра, это отличное, понятное для меня явление. Поэтому старайтесь формулировать негативный сценарий, не то, как он у вас в голове впервые звучит, типа «плохо посплю ночью», потому что вы на самом деле под этим что-то для себя подразумеваете. Постарайтесь сформулировать его более корректно, как если бы вы пытались объяснить это человеку, который про вас вообще ничего не знает. Или как если бы вы пытались снимать фильм, чтобы вы объяснили актеру, что он должен сделать. Поэтому мы говорим, что я не смогу заснуть, Всю ночь или не засну до самого утра, то есть не, не смогу спать всю ночь, это и есть самый плохой вариант в вашей бессоннице. Мы берем его за основу, а потом мы на основе этого плохого варианта должны сформулировать самый позитивный вариант. То есть, представьте, у нас есть самый негативный вариант, и теперь мы на основе него формулируем позитивный как бы противоположный вариант. Если самый плохой что я не смогу заснуть вообще не смогу спать всю ночь то самый хороший – это то, что я быстро засну и просплю до самого утра. То есть мы сейчас с вами сделали два полюса. Положительный, отрицательный. Плюс и минус. То есть негативный вариант – не смогу спать вообще. Засну быстро и до утра. Вообще идеальный вариант, согласитесь. И здесь, вот когда у нас эти два варианта есть, это и есть пример вашего мышления, которое вас тревожит. Вы видите всего эти два варианта задайте себе вопрос ну да я считаю что я либо плохо посплю либо хорошо посплю но других вариантов я просто для себя не вижу и вот в этом вся суть этой простой технологии которую вам нужно ежедневно применять ваша задача расписать мостик между негативным вариантом до позитивного вы берете на основе негативного формулируйте вариант чуть лучше например засну на час под утро это чуть лучший вариант он все еще плохой то есть Большую часть ночи вы не спали, заснули на час под утро, но это чуть лучше. Потом следующий еще чуть лучше, просплю три часа за всю ночь. И так далее мы доходим, пока не дойдем до самого нашего позитивного. Как это работает? Когда вы начинаете видеть все возможные варианты в будущем, ваша уверенность, помните, мы говорили, стопроцентная уверенность была направлена в негативный сценарий. Теперь же ваша стопроцентная уверенность, направлено равномерно на каждый из вариантов, которые вы сформулировали. Но эти варианты должны быть четкими, они должны быть для вас убедительными, они должны быть правдоподобными, и только тогда это будет работать. Ваша задача – расписать эти варианты и таким образом распределить всю свою уверенность между всеми этими вариантами. И вы начнете забирать ту самую уверенность из негативного сценария, и она будет распределяться по остальным вариантам, которые гораздо меньше вас тревожат. За счет этого у вас снижается тревожность за будущее и уверенность в самый негативный сценарий. Когда вы видите множество вариантов, вы начинаете сопоставлять, как было на самом деле. То есть если мы расписали все варианты, то какой-то из вариантов в любом случае у вас произойдет. И самое интересное, что в большинстве случаев у вас происходят промежуточные так называемые нейтральные варианты. Не хорошее и плохое, а что-то среднее между хорошим и плохим. И когда вы, разобрав по вариантам, потом сопоставляете, как было в прошлый раз, или делаете эксперименты, сопоставляете, вы начинаете видеть, надо же, произошел промежуточный здесь, промежуточный здесь, здесь, здесь и здесь. И получается, вы формируете правильную убежденность. И она звучит так. В будущем всегда очень много вариантов. И каждый вариант является Своей комбинацией совокупных причин чаще всего происходит не хороший и плохой, а что-то среднее между хорошим и плохим вариантом. Как только вы все чаще и чаще в этом будете убеждаться, вы будете все спокойнее относиться к планам на будущее, и потом, в какой-то момент, уже сформируется готовая убежденность, что вариантов много, скорее всего, произойдет какой-то промежуточный. Теперь давайте перейдем непосредственно к примерам, потому что я хочу, чтобы это видео было для вас максимально полезным, чтобы вы после того, как это просмотрите, чтобы вы все это могли применить в своей жизни. И я дальше еще расскажу, как это сделать наилучшим образом, чтобы это давало вам ежедневные результаты и накапливало эффект. Я возьму те комментарии, которые вы оставляли в YouTube, и мы разберем на основе них, как это делать на практике. Павел, здравствуйте. Меня беспокоит страх бессонницы. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как проработать эту тревогу? Как раз мы с вами начали в качестве примера вопрос бессонницы. И давайте его как раз и продолжим. Сейчас я буду идти с первого по десятый вариант. А вы внимательно следите за логикой изменения этих вариантов и за своими ощущениями. Не смогу заснуть совсем. Засну на час под утро. Просплю три часа за всю ночь. Просплю полночи. Просплю больше половины ночи. Буду долго засыпать, два раза проснусь и с трудом засну снова. Буду долго засыпать, один раз проснусь и быстро засну снова. Буду долго засыпать, но просплю до утра. Быстро засну, один раз проснусь и быстро засну снова. Быстро засну и просплю до утра. Как видите, мы расписали здесь 10 вариантов того, как вы можете проспать эту ночь. Я хочу сказать сразу, что это достаточно легкий разбор. И здесь нужно просто понять принцип, который мы потом с вами сможем применить в рамках ваших конкретных ситуаций. Следующий. Павел, такой вопрос. Что делать с едой? Все время боюсь, что отравлюсь. В июне отравилась сосисками и до сегодняшнего дня их не ела. А с утра по своей глупости решила позавтракать ими. Теперь боюсь, что отравлюсь. Как быть с такой тревогой? То есть человек начинает думать о том, как сейчас у него будет состояние после того, как он съел сосиски. То есть вопрос здесь звучит так. Как я себя буду чувствовать после того, как съела сосиски? И негативный сценарий, а вдруг отравлюсь? Но, друзья, отравлюсь – это неплохой вариант. Нам нужен конкретный плохой вариант, чтобы мы могли достоверно и четко его сформулировать, как бы правдоподобно. Например, первый вариант, который я здесь записал. Будет сильная рвота и понос, боль в животе пару дней. То есть, вот такое состояние. Сильная рвота, понос, боль в животе два дня. То есть, вот это самый плохой вариант отравления. Согласитесь, что если кто-то из вас что-то съест, вот это и есть отравление. Но мы говорим, что оно пройдет вот в таком ключе. То есть, это то, что по факту случится с человеком, как сценарий фильма, помните? Поэтому теперь на основе этого первого варианта мы должны сформулировать последний вариант, самый хороший. Например, будет приятное ощущение в животе. То есть мы говорим, а как я могу еще себя чувствовать после того, как съел сосиску? У меня может быть приятное ощущение, комфортное ощущение в животе. Это будет позитивный вариант. Мы же любим, когда мы чувствуем, так знаете, после еды ты чувствуешь такое насыщение, тебя это расслабляет, чувствуешь себя прекрасно. Вот этот вариант – это одиннадцатый, противоположный первому, когда у человека там понос, боль и так далее. Поэтому теперь у нас есть два варианта – Положительный и отрицательный. И все, что нам нужно, это перейти из отрицательного постепенно до этого положительного. Просто как бы создать мостик из вариантов, чтобы вы все эти варианты видели. Поэтому давайте сформулируем второй вариант. Будет сильная рвота, понос, боль в животе пару часов. До этого было пару дней, теперь пару часов. Вырвет пару раз и пару раз пропоносит. Это тоже возможно. Человека два раза вырвало, два раза он сходил в туалет. Вырвет пару раз вообще, то есть только вырвало его два раза. Пропоносит один раз. Это еще более легкая реакция, согласитесь, что часто у нас бывает, что мы что-то съели, и нас просто пропоносило, и все. Больше никаких эффектов нет. Извините, если кому-то эта тема не очень э, приятна, но это те примеры жизненные, с которыми мы все с вами сталкиваемся. Поэтому давайте будем к ним относиться спокойно. Дальше. Будет крутить живот до вечера. Видите, мы уже говорим, что все, никаких внешних проявлений нет, но до вечера живот крутит. Возможно такое, если вы съели сосиску? Возможно. В любом случае, возможно. Следующий вариант еще лучше. Будет дискомфорт и тяжесть в животе до вечера. Уже не крутит живот, просто дискомфорт и тяжесть. Улучшаем. Дальше. Будет пару часов тяжесть в животе. Дальше. Девятый. Будет вздутие живота пару часов. То есть вообще никакой тяжести, никакого дискомфорта, но вздутие есть. Это тоже эффект от еды. Будет обычное состояние, то есть от того, что я съел сосиску или не съел сосиску, состояние не поменялось. Это тоже уже хороший вариант. И одиннадцатый будет приятное ощущение в животе. Многие из вас скажут, Павел, почему здесь много таких негативных вариантов, потому что наша задача постепенно идти. Если мы составили 11, что будет приятное ощущение в животе, а самый первый у нас, что у человека будет такая сильнейшая реакция, то мы постепенно идем на улучшение. Главное здесь сохранять шаг. Если вы посмотрите, то каждый следующий вариант у нас чуть лучше предыдущего. Это сохраняет шаг изменения вашего восприятия. Если бы мы написали много негативных, негативных, а потом перепрыгнули на позитивные, то вы бы пропустили те самые промежуточные, которые нам так нужны. Поэтому здесь должен быть такой плавный переход от негативных к нейтральным, от нейтральных к позитивным. И в случае в этом, когда человек боится за то, что у него случится вот такая реакция, понимая, что у него есть множество различных вариантов реакции даже э, полегче, например, что будет сдутие живота. Это нехорошо и неплохо, это нормально, бывает такое у всех. То есть, если вы что-то съели, у вас вздуть, и вы не будете делать из этого трагедию. Но лучше вы будете верить в это, чем в то, что у вас будет сильнейшее отравление. Поэтому, когда мы видим варианты, это начинает успокаивать э, то, как мы воспринимаем будущее. Следующее. Павел, здравствуйте. Бывает, внезапно посещает мысль, а вдруг меня не станет, что будет с ребенком, не знаю, как записать. Хотя со здоровьем все в порядке в целом, такое появилось после рождения ребенка, стало очень тревожной, стало работать по вашей методике. Слава богу, есть результат, я сама психолог, но нужна помощь со стороны. Ну что ж, коллега, давайте разберем тогда и вашу ситуацию». В первую очередь, я хочу сказать, что это сложный случай, и не все, может быть, поймут его, и не всем он будет полезен. Но вы должны понять, что такую по этой технологии мы можем разобрать абсолютно любое ваше переживание. Какое бы сложное или для вас, может быть, глупое, как вам кажется, оно ни было. Поэтому здесь мы говорим о том, за что переживает эта женщина. Она переживает, что если с ней что-то произойдет, как сложится жизнь ее ребенка. Мы не можем уточнить. Если бы человек был со мной в диалоге, я бы обязательно уточнил. То есть, боитесь ли вы за то, что будет дальше с ребенком, когда вас не станет? За что именно боитесь? И вот здесь человек бы рассказал, за что именно он боится. Здесь мы сейчас пока предполагаем. Но когда будете делать это вы, вы должны для себя понимать, что самый плохой вариант, вы должны его сформулировать самостоятельно. Тот, который действительно вас пугает. И идти именно от него. Тогда это будет давать максимальный результат. Итак, первый самый плохой вариант. Ребенок попадет в детдом и будет там всю жизнь, вырастет и станет наркоманом. Вот мы расписали, вот взяли, я взял за основу вот этот самый плохой вариант. Ни один родитель не хотел бы такой учитель для своего ребенка. И получается, что мы таким образом создаем самый негативный вариант в виде первого. Теперь давайте создадим позитивный. Десятый. Заберет кто-то из близких родственников, все родственники будут о нем заботиться вместе, помогать, оберегать, дадут образование, заведет семью и будет хорошо зарабатывать. Вот мы расписали другой вариант, самый позитивный, который возможен в рамках данной ситуации. Мы же не говорим, знаете, вот если вы сейчас скажете, ну она же может с ней ничего и не случиться, все правильно, но человек не боится случиться с ним что-то или нет. Он боится, что если с ним что-то случится, что же случится тогда с его ребенком. Поэтому мы разбираем непосредственно то, как будет жить ребенок, если с этой женщиной что-то случится. Второй вариант. Ребенок попадет в детдом, вырастет и будет слесарем всю жизнь. Уже чуть лучше – детдом остается, в детдоме остался. Третий вариант. Ребенок попадет в хороший детдом, получит высшее образование и будет работать инженером. То есть он остался в детдоме, но попал в хороший. Ребенок попадет в детдом. Через пару лет его усыновят. Получит образование и станет инженером. То есть мы говорим, что его еще и усыновили, он попал в семью. Ребенок попадет к опекунам и получит хорошее образование, вырастет и станет руководителем. То есть дойдет до уровня руководителя. Ребенка заберут близкие родственники, вырастет и станет менеджером в компании. Заберут родственники, будут любить как родного, получит образование, станет руководителем в крупной компании. Видите, мы здесь совмещаем несколько моментов. Каким вырастет, в каких условиях будет расти и кем в итоге до каких успехов может дойти. Э, немного может быть сложновато, но это дает нам достаточно четкую картину, что будет с ребенком. Так, дальше. Заберут родственники, вырастет как родного, станет честным, сильным, смелым, заведет семью и будет хорошо зарабатывать. Заберет кто-то из близких родственников, даст любовь, образование, станет предпринимателем средним. Заберет кто-то из близких родственников, все родственники будут о нем заботиться вместе, помогать, оберегать, дадут образование, заведет семью и будет хорошо зарабатывать. Вот таким образом мы расписали все возможные варианты, что будет с этим ребенком в случае гибели его матери. Понимаю, не самая лучшая, наверное, тема, но вы на этих примерах очень четко можете понять, как это делать. Теперь, что делать сейчас дальше? Слушайте меня очень внимательно. Теперь, чтобы все это внедрить в вашу жизнь, вам нужно сделать всего одну вещь, но делать это на ежедневной основе. Не надо делать это часто, вам достаточно делать один раз. Если каждый день вы будете просто брать один свой тревожный план, то есть у вас есть какая-то тревога, за что-то вы тревожитесь. И будете вот так формулировать первый вариант негативный, конкретный, как мы сейчас это формулировали. И расписывать его до самого позитивного, тоже конкретного. Делать это один раз в день. То за 365 дней, если вы не будете пропускать, вы разберете все свои тревоги. И получается, что у вас их не останется. Хочу сразу предупредить. Если вы разберете одну-две ситуации, вы можете не получить ощутимого эффекта. Но если вы будете изо дня в день разбирать такие события, будете менять к ним восприятие, то общее количество тревожных событий у вас будет снижаться. За счет этого будет снижаться ваш уровень тревожности и будет улучшаться состояние. И чем меньше тревожных ситуаций у вас, в целом тем меньше они будут проявляться в течение каждого дня и тем спокойнее и радостнее вы себя будете ощущать я очень хочу чтобы каждый из вас понял для чего мы все это делаем мы все это делаем для того чтобы вы проживали комфортную счастливую жизнь то есть чтобы вы уже сейчас жили комфортно и счастливо а бесконечные ежедневные тревоги они мешают вам это делать Поэтому давайте мы будем использовать те методы, о которых я говорю, потому что они дали результат уже огромному количеству людей. И именно так я работаю со своими клиентами. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии к этому видео. Я постараюсь ответить на них в своих следующих видео. Всем пока.